Детские библейские рассказы на английском. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питая Гробатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему детские библейские рассказы на английском. Итак, слушаем внимательно рассказ на русском и английском языках. Они ловили рыбу всю ночь. Вернее, эти люди ловили рыбу всю ночь. These men had been fishing all night. Но они не поймали ничего. They couldn't или they could not coach any никакой fish, рыбы потом пришел Иисус и сказал попытаться еще раз then потом, came пришел Иисус try once more. Еще раз. Он сделал he made, что сеть наполнилась рыбой. The net field наполнилась the fish рыбой. Теперь у этих людей есть много рыбы. Now the men эти люди, люди имеют много рыбы. How many fish? Uh, Иисус поистине велик. Jesus is very Грит. Он может все. He can он может делать do anything. He can do anything. Что Иисус сделал с рыбой? На английском этот вопрос будет звучать